Мне нравится вот сюда посматривать, вот это красным, это покупки, а, ой, синим покупки, а красным продажи инсайдерами. Кто такие инсайдеры? Это те, кто работают в компании, да, и, ну, то, что я называю, говорю, это более чем там смарт-мани, сюда можно относиться, то есть лучше, чем топ-менеджмент компании, не знает финансового положения в самой компании. Смотрите, что делают. Ну, обычно это нормальное явление. Обычно они больше продают, чем покупают. Потому что они часто застимулированы, получают опционы. И им нужно ну, продавать, тратить на жизнь там, ну, те акции, которые достигли каких-то финансовых показателей. Или там у них бонусы. Чтобы квалифицированный персонал, рабочая сила, да, она дорого ценится. И тогда может быть борьба только бюджетов. Поэтому иногда, чтобы, а нужно, чтобы он в компании оставался долго и был заинтересован, поэтому платятся какие-то нам деньги и есть опцион на акции компании. То есть у человека застимулирован, если он уходит, например, он их лишается, но он заинтересован, то есть становится со собственником, скажем, да, заинтересован, чтобы компания развивалась, то есть он там усиленно, как я говорю, я заезжаю на лукойл, чтобы это свой карман, человек работает, понимает, что там на себя. Вот смотрите, что делали инсайдеры, покупали, видите, с это март прошлого года. Если мы наложим, я вам показывал, когда вот, как падал рынок. Вот сюда посматривать можно, чтобы думать, посмотреть, а что же они делают. Пока преобладают. Вот это там, когда были выборы, когда звучало, что Байден, если победит, то там рынок упадет, потому что у него повышение налогов, у него там ну как бы бизнес, больше там, налоговая нагрузка. А он победил, все равно рынок, видите, растет. Пока ситуация вот такая. И по тоже так вы а кто там инсайдер? Вы, и может, не Сатоши не знакомый? Нет. Не я не знаю. Не он не отчит... Здесь фондовый рынок, я говорил, зарегулирован. Инсайдеры обязаны отчитываться. Вот компании подают квартальную отчетность и раз в год годовую. А инсайдеры должны сразу делать это. То есть это не отложено какие-то, что он купил, продал акции своей компании. Если он других покупает, но нет. Но это я нашел на сайте, вон, Insider by sell, ой, подождите, он как-то, вот, Open Insider, вот я ее нашел там. Пишите мне, есть какие-то вопросы, напишите, я вам вышлю. Смотрите, я взял и выделил, а на другом уже сайте, и на этом, что делают инсайдеры, можно выбрать по секторам. Я взял техи, помните, я вам QQQ показывал, NASDAQ говорил, как он падал 16 лет возрастал возвращался да, к тем значениям и что именно в секторе технологий давайте почитаем что вы понимали Palantir, ну, я не знаю нет спекулянтов среди нас да но те кто покупает акции там торгует это все там на слуху то что там Потом, что там unity software ну я от клиента вот слышал там покупал свой портфель не знаете кто там софт разработчики dmgf вот, с этой области как бы facebook не вижу, не пойму. А, Google, да? Что там еще из знакомых имен Опять Facebook, микрон Кого еще знаем? Кто там не Verizon, Verizon? Тоже Facebook. А нет, а вот смотрите, что, сел. Вот я смотрю, вот на 19 мая я был взял. Что делают инсайдеры из технологичного сектора? То есть, они свои акции. То есть, если мы берем Facebook, узнаете Марк Скуберг, да написано. У нас с фокусом, конечно, сегодня не очень у этого проектора. То есть, если мы возьмем Google. Сундар Пичай, то есть это ну, первые лица компаний, что они своими акциями, пока я вижу, вот я, ну не то, чтобы специально выбирал, я выбрал сектор, чтобы вам картинку показать, что сплошной-сплошной сейл, то есть у кого-то вот, опцион кто-то получил там в компании, которую я не знаю и прочитать-то не могу. А так вот все вот эти товарищи продают, кто-то их покупает, ну, сделка всегда от продавец-покупатель на рынке, это для инфо.